00017-01 тому я рада вітати сьогодні учасників нашого ефіру в нашому проекте, як ви який ми проводимо 6 березня а сьогодні відзначаємо 100 днів війни Минуло три місяці війни навіть більше 100 днів сьогодні ми багато говорили протягом наших випусків про те що буде відбуватися руйнація я концепції щось з нами відбувається ми змінилися хтось дуже хтось не дуже Але у нас появилось много новых вопросов, которые мы никогда в жизни не ставили. И, мабуть, сегодня, скорее всего, много кто у нас задается вопросом, куда жить. Куда спрямовать свою энергию, чтобы восстановить свою работу, свой сенс, восстановить работу своей команды, если вы лидеры-менеджеры, восстановить даже работу целой компании. И люди, відчувають, чувствуют, делятся с нами, что куда-то енергія. энергия. Энергии, амбиций а энергия сенсу, что не появилась. И мы сейчас начебто натискаємо одночасно и на гальма, и на газ. И эта ситуация очень знакома многим. И поэтому мы все сегодня желаем найти сенс. Знайти сенс жить, найти сенс работать, достигать результатов. И особливо лидерам, а это основная аудитория нашего проекту. Доводится надихать людей и аккумулировать свои ресурсы, вписаться в эти новые условия турбулентности. И мы сегодня для этой непростої и очень интересной разговора, для погляду на сенсы у work-life balance запросили, Тетяну Жданова, экспертку з маркетингу «Сенсов», маркетолога практика, авторку подхода гравитационный маркетинг и авторку очень интересной книги "Сенс життя та його маркетинг". Я знаю Тетяну, что эту книгу прочитали люди, которые есть таким бенчмарком в бизнесе, бенчмарком экспертизы Валерий Пекар, Ольга Гуцел, Светлана Ройс. И поэтому у меня сейчас таке даже задание перед самою собой обовязково эту книгу прочитать. И поэтому я радуюсь нашим слушателям, нашим глядачам сделать это, обязательно прочитати книгу «Сенс життя» и его маркетинг. Таня ще эксперт у сложных коммуникативных задачах, и у бизнесе, и в особистом Таня использует сценарный подход. И главное, застосовує філософію, философию, психологию, маркетинг, художні практики, как операционные системы, как мышление и мову для взаимодействия с проблемами. То есть, Таня подходит до решения задач таким комплексным подходом, а это именно той вариант, который мы ми потому что сейчас для очень сложных решений складних очень сложных вопросов. И вот что до вопросов, Таня, мы вам собрали их аж 8 все вопросы, которые будут, скажем так, поза межами, которые виникнуть у наших слушателей, мы обещаем вам задать и предлагаем их їх в чате. Мы их увидим, я обовязково Тетяні их задам. И отже, я готова задавать перше вопрос. Таня, я вам дам невеличкий час для того, чтобы вы привіталися за аудиторию, возможно, вернулись до аудитории, и мы начнем. Доброго дня. Сразу извиняюсь, буду говорить по-русски. Я дважды в этом месяце пыталась вести мастер-классы на украинском языке, но публика просит переходи пока на русский, тренируйся на ком-нибудь другом. Вот, Поэтому так я больше успею, точнее сформулирую, и мы с вами лучшего качества достигнем, если я сегодня буду говорить по-русски. Но я учусь. Итак, здравствуйте. Спасибо, Света. Спасибо, Алена, что пригласили. Да. Чувствуется сейчас, что людям уже хочется, тем, по крайней мере, кто сейчас в безопасности, в относительной безопасности, уже нужны смыслы и уже нужно планировать будущее. Мало того, это является одной из форм помочь себе. Одним из способов помочь себе – это вообще понять, где я, куда я хочу и как я туда дойду. Вот, поэтому я написала текст про видение, о его важности, да, на который вы откликнулись, да, и благодаря которому мы сегодня с вами общаемся. Дякую, Таня, за такое <coughs> важливе интро. И отже, первое питание. Мне очень понравилась эта ваша метафора, это такая певна аллегория ситуации и відчуття себя в середине этой ситуации. Вы ее в свій час порівняли с переполненным автобусом. Автобус сильно трясе и то вправо, то влево. И вот вы, как человек, находите посередине. И вам очень нужно на выход. И вы выяснили, что та человек, яка знает, куда саме їде и где сам ей нужно выходить, она будет рассматривать эту тряску та крутые повороты, как возможность пробиться до выхода, то есть она будет триматься метой своей поездки. Если человек не знает мети и ее немає, то тогда она будет чувствовать тотальный дискомфорт. И если цей этот определенный шаблон, это клише поведения на сегодня, то возникает вопрос, как як криза, как як турбулентность, как тряска? Как война уточняет питание якости бачения и загостряет нашу долю? Во-первых, должна сделать ремарку. Это не моя метафора, это Тарасов. Я, кстати, забыла, у кого я это вычитала. Тут мне Ангела Подубная, по-моему, подсказала, что это именно Тарасов. Спасибо ему за эту метафору, потому что я пыталась найти какую-то более подходящую и не нашла. Да, действительно, вот эта поездка в трясущемся автобусе, она... Лучше всего описывает не столько ситуацию, сколько ответ на вопрос, зачем нам видение. Даже в такой э, ужасной трав, травмирующей ситуации лучше, когда оно есть, чем когда его нет. Хотя кажется, да, тебе, наверное, спо, э, тебе, наверное, свободнее да, принимать решения, когда у тебя видения нет. Но нет. Оно нам нужно, потому что, зная, куда мы хотим через 10-15 лет, с кем мы хотим, зачем мы хотим, как мы поймем, что мы пришли в то место, куда хотели. Если у нас есть ответы на этот вопрос, плюс 15 лет, нам, правда, проще в травмирующих ситуациях. Почему? Ну, тут важно, тут обостряется вопрос качества этого, этого видения. По, по какой причине? Понимаете, человек, который хотел и думал, что у него видение, ну, например, да, таковое, бизнес в сеть ресторанов в Мариуполе с посещением там, допустим, 500 человек в день. Это не видение, это, это скажем так, результат, которого человек хочет достигнуть. И вот эта ужасная ситуация, она нас заставит наконец-то развести два понятия цели и результаты это очень разные вещи цель всегда абстрактна и, и цель от слова целое а результат он всегда конкретен нас очень запутала Такое, такая концепция, как смарт-результаты. Помните, она была популярна лет 10 назад. Все говорили, надо ставить цели по смарт. И сейчас время от времени мы тоже это слышим, что надо ставить цели по смарт. На самом деле это не цели. Смарт э, хорошо описывает результат, именно потому что он измеримый. Но э, если э, человек поставил себе цель э, сеть ресторанов в Мариуполе с посещением такого-то количества людей в день, с, с таким-то выторгом, с такой-то выручкой, он сейчас находится в фрустрирующей ситуации. Почему? Потому что это недостижимая в ближайшие 5-10 лет э, цель, э, которая человека наоборот разрушает. Поэтому я настаиваю на том, что это не цель, это результаты. Цель, она другая. Она всегда формулируется абстрактно. И так, чтобы можно было ее реализовать, как бы ни поменялась экономика, как бы не изменились обстоятельства. И видение отвечает на вопрос, видение ближе к понятию цели, просто это более комплексное понятие, оно отвечает на вопрос, кто я через 15 лет, но абстрактно, да, с кем я, какие люди рядом, где я живу, но опять-таки более-менее абстрактно, да, не надо говорить там «я живу в Киеве», да, есть смысл формулировать видение с точки зрения «я живу в столице, допустим, Европы или просто в столице любой страны». Почему? Потому что это все равно достаточно конкретно, но дает нам много свободы, вернее, дает нашей судьбе много свободы развернуться. Мы тогда не зашиваем сами себя в прокрутство ложа тех самых целей, в кавычках, да, на самом деле, результатов, которые мы себе напланировали. Результаты важны -то тоже, но они важны как ответ на вопрос, а как я пойму, по каким измеримым показателям, что я эту цель достигла или достиг. Да? Поэтому вот... Э, еще раз, да, говорю, цели и результаты это разные вещи. Цели неизмеримы, они абстрактны. И видение состоит из, нескольких, из нескольких слоев целей. Оно отвечает на вопрос, зачем я, кто я, с кем я, ради каких состояний, вот этих самых ценностей, состояний, либо что Какие состояния дают мне энергию для того, чтобы достигать своих целей, опять-таки, да, а не результатов И в книжке, которую вы упомянули, об этом есть специальная глава, чем отличаются цели и результаты и, и, Да и в принципе, можно, наверное, погуглить, я думаю, что я не единственная настаиваю на, на таком разделении Вот Поэтому, да, война, либо любые трансформации, они нас еще ждут. И ждут не только нас, вот в чем дело, понимаете, трансформации ждут весь мир. Аналитики, которые анализируют глобальные процессы, говорят о том, что на нас надвигается мировой кризис. Скорее всего, будет там передел мира очередной, будет меняться система безопасности, скорее всего, будут меняться законы и правила. Да? И поэтому вот в этом турбулентном, периоде, который уже начался с нас, но который будет продолжаться еще лет много, да, нам тем более нужно видение и как можно более абстрактное. Например, мы сформировали для себя с партнерами по бизнесу видение, что мы э, создаем глобальный бизнес на основе определенного подхода, да, который будет иметь множество продуктов в разных направлениях. Это весьма абстрактно. да, Но мы знаем, что за подход, мы знаем примерно, что за продукты. И нам не очень важно, какая страна первой, первой станет нашим рынком. Та, в которой это будет сделать наиболее оптимально. Вот. И таким образом мы имеем свободу. Даже во время войны мы эту свободу имеем. Даже когда я в Берлине, моя партнер Вене, второй партнер в, в Збройных силах Украины, мы все равно это видение можем реализовывать, и нас это не фрустрирует, да, потому что мы не, не конкретно в этом смысле думали. Таня, дякую. Я замислилася над вашим питанням і зрозуміла, що я нещодавно почула у інтерв'ю якогось американського експерта таку фразу, він сказав, що стати мільярдером неможливо, коли ти мрієш отримати, заробити мільярд. Его можно сделать только, когда ты ставишь великую мету, когда ты хочешь, чтобы твой продукт стал всесвітнім, чтобы твоя компания была всесвятной, чтобы твой продукт был у каждого первого мешканця этой планеты. Можливо, нужно... ця такая мета, очень большая, очень большая очень... с великим диапазоном, диаметром, она самая, самая метою. Нам треба учиться мыслить целями, а, возможно, не результатами. Да. Вы вот сделали давно... такие места, до Недавно так, так. с крупным ритейлером, вот как раз да, у них проблема дебиторской задолженности. И тут вопрос, что должно стать целью, чтобы дебиторская задолженность снизилась. Да? И на самом деле должна, должно стать целью настройка, Баланса интересов между ними и должниками, да, чтобы и должников не потерять, но тем не менее собрать эту дебиторскую задолженность. То есть баланс отношения друг к другу, да, партнерские отношения надо укрепить для то есть надо сфокусироваться. Целью должно быть укрепление и баланс партнерских отношений для того, чтобы в результате дебиторская задолженность снизилась. И вот как раз вот, вот это мышление в рамке цели и результата, одновременно, если мы хотим такого результата, то что должно стать нашей целью, оно позволяет принимать именно стратегические решения, адекватные очень э, той ситуации, в которой мы находимся. Дуже цикавый подход. Вы вернули канта на выбор, что называется. Что должно быть так, наш, что результат, что должно стать нашей целью. Дуже цикавый, я даже хочу, чтобы мы зафиксировали этот момент. Таня, наступное вопрос. Воно про то, что в кризу загостряются и активизируются сплячи варианты доли, как соответствующие контексту. Что вы думаете с этого привода? Mm, да, так оно и есть. Помните мультфильм э, про монстров, корпорация монстров? Там были двери такие. Да? Вот во время турбуленции, да, можно сказать, что все время меняются двери. Да, и вы хотите открыть знакомую дверь, а ее нет, то есть за ней ничего нет. Почему? Потому что контекст так сильно изменился. Но у вас есть ключи. На самом деле внутри нашей личности есть много разных талантов ключей. Мы э, рождаемся с определенными генетическими задатками. Вот за моей спиной вы видите Фрейда, Фр Фрейда и Сонди. Э, вот как раз Ле Леопольд Сонди э, – э, это с, э, ученый который одновремен, жил одновременно с Фрейдом, пережил его немножко. Вот. И он создал такое направление науки, как судьба-анализ. Оно не очень известно, не так, как известен Юнг и Фрейд, и Фрейд, но тем не менее именно он исследовал глубинные потребности человека с помощью проективных методик. Вот. И именно он разработал такую, такую дисциплину, как судьба-анализ, специалистом в котором я тоже являюсь, который говорит о том, что у человека есть врожденные радикалы судьбы, то есть врожденные потребности, которые, как правило, не реализуются, но хотят реализоваться. И именно они являются тем самым реактором атомным, который дает нам энергию. И вот как раз, когда очень сильно меняется контекст, вот эти наши спящие внутри потребности, они ищут способа возможности реализоваться через... Как правило, они реализуются через пять направлений. Через профессию, выбор профессии, выбор партнера для жизни, выбор друзей, способа, э, вернее, болезни и способа смерти. Ну, последние два – это уже да, ближе к концу жизни, но тем не менее на здоровье это тоже влияет, это правда. И, и когда так быстро все меняется, наши спящие потребности, они могут внезапно найти свою реализацию. Вот пример, вот просто пример из жизни – у меня есть знакомая, которая прекрасный преподаватель, педагог, учитель, у нее педагогическое образование, но она в Украине не могла это реализовать, потому что ну, мало денег, буквально мало платят, да? она хотела жить хорошо, достойно да, и без взяток. И она создала издательский бизнес, который, э, э, который закрыла и переехала в, в другую страну. И в этой другой стране она увидела возможность как раз реализации учительского своего потенциала и стала учителем. А сейчас во время войны она еще и помогает детям из Украины, которые попали в ее страну, буквально учиться, трудоустраивает учителей, организовывает так, чтобы в, в нидерландских школах были украинские классы. Да, и вот, вот прямо вот ее организаторские способности, которые она приобрела за 20 лет практики, будучи издателем, плюс ее педагогический талант, они сейчас соединились и вот выстраивают для нее буквально новую ветку судьбы цікавий приклад і цей приклад станет таким мистком для наступного питання тому що Взагалі-то, є така думка, і ми це на прикладі наших випусків бачимо. Тобто, коли к нам приходять эксперты, вони кажуть, будь ласка, тільки не говоріть, що ми, і не називайте, будь ласка, це віяло наших регалій, будь ласка. так Назвіть просто, що я експерт у тій чи іншій галузі. І ми розуміємо, що зараз такий час, коли руйнуються взагалі такі чужі стереотипи про карьеру та успіх. Такий час відбувається, коли... Все регалии, они практически минимизуются. Они иногда просто обнуливаются, потому что best practices иногда не работают. И, как каже одна из экспертов психологии, что сейчас происходит руйнация концепций, и протягом шести, наступных, взагалі, от начала войны девяти месяцев, мы сформуем себе заново с цеглинок лего. То есть мы родимся заново, будет новая наша проекция. Но все-таки у нас есть певна карьера и певна профессия, и когда тебе даже 30-35, так різко изменить все, мабуть, нелегко, а вам возможно и невозможно. Так вот, как переосмыслить бачення карьеры и успеха сейчас? И на что бы вы, Тетьяну, порадили бы спираться, учитывая, что нужно формировать новое бачення? Вернусь к вопросу о глубинных ценностях, о потребностях понимаете, вы человек одаренный и талантливый, он, в принципе, может работать кем угодно, да, освоить почти любую специальность, но не, он не будет счастлив от своей работы, он будет неплохо зарабатывать, он, может быть, сделает, сделает хорошую карьеру, но, тем не менее, вот прям такого глубокого удовлетворения, чувства драйва внутри, потока, да, не возникает, если человек занимается не своим делом. А, уже, не знаю, 12 лет, наверное, я как раз работаю в этом направлении, чтобы у людей, у компании это получалось. А, здесь ключом являются ценности, все-таки, да, ценности, они же те самые глубинные потребности, о которых говорил сонди, просто они в, на языке сонди не называются ценностями, и их вообще сложно назвать ценностями, потому что они еще глубже, они невыразимы словами буквально, да. Но э, с коучем или с психологом, или просто с хорошим собеседником вы можете э, найти те самые состояния, которые, при, при, ко, которые вас радуют. Да? И это и есть э, та стрелка компаса, на которую нужно ориентироваться, либо тот магнит, который соберет вашу я-концепцию обратно. Э, тут э, просто нужно понимать, что... Э, в любой профессии, ну, например, я встречаюсь почти каждый раз в каждом случае, когда ко мне обращаются как специалисту, что в возрасте около 33-35 лет человеку страшно надоедает его собственная профессия. Там финансист больше не хочет там, в, быть в табличках, маркетолог ненавидит маркетинг, бухгалтер – бухгалтерию и так далее. Но, как правило, вот, поискав себя, эти люди возвращаются в профессию просто в другом формате. И мы видим, занимаясь профориентацией, что, люди, что внутри любой профессии есть просто вот множество вариантов, какой я маркетолог, какой я HR-директор. Для разной культуры нужны разные специалисты, для разных рынков разные специалисты, для разных бизнес-моделей. И вы можете оставаться в той же самой профессии, но задать себе вопрос, какие состояния я хочу проживать. И тогда каким должен быть дизайн? моей профессиональной реализации, чтобы эти состояния получалось у меня проживать, да, в какой корпоративной культуре мне надо работать, какой рынок мне более всего сейчас интересен, с какими людьми мне надо опять-таки работать, вот сейчас как раз есть такой похожий случай очень, Женщина, она управляет, она CEO достаточно крупной компании. Да? И вот эта ситуация, она в принципе же понизила, обрушила все рынки. Да? Сейчас всем тяжело. А у нее такой э, дизайн внутренний, что ей обязательно надо побеждать. Ей, надо быть, вот, вот ей нужно постепенно, поступательно все выше и выше двигаться по лестнице вверх. А сейчас у нее не получается. И она буквально впадает в депрессию и начинает обвинять себя и других в том, что что-то не так. Да? В первую очередь себя. Она несчастна. Вот, мы смотрим на то, какие у нее ценности, с кем она должна работать, видим, что сейчас просто не реализуются ее ценности, ну ситуация такая, да, но тем не менее мы с ней тоже идем к сторону видения и нацеливаем работу на то, чтобы она смотрела, а какие рынки сейчас растут. У нее английский язык, она может, в принципе, работать где угодно в мире. Мы смотрим на то, какие рынки сейчас растут, потому что это обязательно, это тоже такая предпосылка к тому, что она будет получать победы. Да? Хорошо, в какой корпоративной культуре тебе лучше всего? Потому что она любит свободу, ей нужно собственные решения принимать, но она делает все через людей, то есть она как вот центр управления полетами, а все делают люди. Да? Соответственно, корпоративная культура должна это поддерживать да? и это, наоборот, приветствовать. И какая у тебя должна быть роль? Да? Просто, например, там быть на вторых ролях для нее не подходит, ей нужно обязательно быть номер один. И, соответственно, мы выстраиваем вот этот дизайн, вот эту форму работы, в которой она выйдет из своего вот этого депрессивного состояния, пересоберет себя опять-таки в привычной на самом деле роли лидера, но на другом рынке. Потому что на падающих рынках ей сейчас просто быть нельзя. Она не полезна ни себе, ни, ни людям, да? ни, ни работодателей. Поэтому ей нужно менять вполне возможно что ей или нужно менять рынок, или э -э пересматривать амбиции, пересматривать э стратегию компании так, чтобы э они э осознали, что они находятся сейчас на дне, и у них впереди есть очень длинная, э длинная лестница, по которой надо снова, снова хотя бы до прежнего уровня подниматься. Да? Но это, это для нее сложнее. Таня, вы задали цей сценарий корпорації монстрів, і у мене зараз прокручується просто цей феноменальний мульт перед очима. І ви знаєте, ви кажете про дизайн кар'єри, дизайн внутрішній внутрішній дизайн взагалі. Я, знаете, пригадую Майка Вазовского. Помните, вот эти моменты, когда мы, как глядачи, ожидаем, что сейчас он впадет в разпач, а он, опа, и переключается, и ведет себя абсолютно, скажем так, неожиданно. То есть он такой был, генератор всегда позитива, даже що что он был не совсем симпатичный, великий, одноокий. Дуже, взагалі, таке цікаве порівняння, можливо, із того, що нам треба теж щось брати від Майка Вазовського, але я не про це. Мені дуже, цікаво, дуже цікаву тезу ви сказали, що в цієї людини, яку ви описали, є внутрішній дизайн «Бути лідером». А чи можете ви трошечки привідкрити, а які, взагалі, бувають дизайни, щоб наші слушатели зрозуміли, на якому щаблі вони знаходяться? Крім лідерського. А, вы знаете, мы долго думали, есть ли типология… Мы даже собрали выборку из 200 лидеров из разных, из разных рынков и даже разных стран, посмотрели на то, как ну, собрали в таблицу, провели корреляционный анализ, еще более сложный математический анализ, и увидели, что нет никакой типологии. Все разные. Вот Ей надо было так. Да? И 16 типов, 8, понимаете, человеческая психика любит вообще четыре, когда 4 типа но это очень примитивно. Да? человек гораздо сложнее чем четыре типа. у каждого абсолютно свой дизайн и тут не, не, не получится типо, типологизировать людей. Во время самой страшной части войны вероятно нужны были лидеры ну понимаете, когда происходит травма, человеческая психика ей проще всего регрессировать назад, то есть как бы в детство впасть. И мы, наверное, каждый и каждый из нас, ну или почти каждый, замечали, что мы вот как бы отрезаем часть функций, да, и, и становимся инфантильными, растерянными. Мы не знаем, что, как, нам проще там мультики, ну мы не можем даже смотреть мультики или там э, фильмы. На самом деле ни у кого не получалось, потому что трудно сосредоточиться. То есть мы регрессировали на более такой детский возраст. И в этой ситуации нужны лидеры, которые могут взять на себя родительскую роль вот только в момент этой самой опасности, но потом постепенно отдавать людям ответственность, то есть вот как бы выводя их из этой детской роли в, в более взрослую. Это, наверное, был самый востребованный тип лидеров во время войны, но не у всех так получается. А если не получается, то можно сыграть родители, а играя становишься немножко им, да. Вот, вполне возможно, что и наш президент с его актерскими способностями тоже в, в нужное время сыграл нужные роли, да, и это, и это всех спасло. Вот, поэтому и, и играть тоже, собственно, не можно, да, нужно только четко понимать, какую роль я играю. Дуже цікаво, дуже цікава думка, так. Это же те люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, да? наш любимые транзакционный там там, там, там там безознательные игры, нет, здесь про осознанные роли. Петяна, вы торкнулися темы лидерства, так? торкнулися дуже цікавої, такого цикавого визерунку паттерну лидера початку войны, коли дуже хотілося на ручки навіть таким сильным, замотивованим, харизматичным особам так ось, очень интересно, как образ лидера будет формироваться, будет изменяться с часом, и какой тип лидера нам нужен, возможно, сейчас, когда действительно уже есть определенный кровообіг в нашей экономической системе, когда вертаются или перезбираються команды. И какой лидер, например, нам будет нужен тип лидера в найближчому будущем? Для... Понимаете, сколько корпоративных культур, столько лидеров. И у каждой корпоративной культуры свой тип. Вот у нас с вами должна, должна была быть конференция 24 февраля, на которой я должна была рассказать о нашем эксперименте, как мы работали с, поработали с двумя командами, буквально посчитав их корпоративную культуру, посмотрев на то, как это с, с их бизнес-моделями а, а, стыкуется. да, И там очень интересные выводы, ну, пока не будем говорить об этом, но тем не менее мы еще раз убедились, что лидер, во-первых, определяет корпоративную культуру, это как бы его проекция, его внутреннего мира, который он не очень осознает. Но хотим или не хотим, но назвали мы ее и назвали, оцифровали или не оцифровали, но корпоративная культура у нас есть. И она выдает определенный тип реакций на стресс. И с этим типом реакций лучше всех справится тот лидер, который ее, собственно, породил. Да? То есть поэтому не надо быть каким-то особенным лидером, надо быть собой по возможности. Да? Но ну и опять-таки, если не, не можешь быть в адекватной роли, сыграй ее. Да? Может, может быть так. Что будет после войны? Или сейчас, когда экономика начинает восстанавливаться, понимаете, все равно мы все в травме, так или иначе, эта травма на нас влияет, и она нас замедляет, выбивает привычные, вернее, она хочет, чтобы мы реагировали привычно, а привычно уже плохо работает, да, то есть у нас будет некоторый момент такого торможения, отупения. И, наверное, надо дать себе такую возможность потупить какое-то время. Рынки быстро в Украине вот так вот не будут восстанавливаться. Вот, надо дать себе возможность посмотреть, а что поменялось на моем рынке, как поменялись приоритеты потребителей. Может быть, что сейчас с моими людьми, на кого я могу опереться, а на кого нет, как я могу распределить нагрузку по-новому, потому что кого-то выбьет, а кто-то наоборот станет сильнее и соберется. Есть такое понятие, как посттравматический рост. Да, какие-то люди наоборот вырастут личностно, а какие-то нет. Да, и тут тоже нужно понимать, то есть мы, получается, должны заново познакомиться со своими людьми. Они все стали другими, как вы говорите, я концепция пересоберется. Да, скорее всего, пересоберется. Что-то появится, что-то уйдет. Люди на самом деле станут и уже стали другими. И этот процесс, он еще будет продолжаться. Это на годы. Дуже цікаво снова же фиксируем, что люди пережив... кто-то переживает не тільки посттравматичный синдром, так, про який сегодня, ну, не скажем, будет дуже очень ленивый, а ще и будет посттравматичный рост. А с чем она может в кризі, в травме навіть зростати? И от чего зависит это зростание? Взагалі, где ресурс для этого І И что з с этим зробити? сделать, если, например, очень спокойная, лагерная людина раптом чувствует в себе такую лидерскую потенцию и становится такой более агрессивной, даже токсичной? У каждого будет по-своему. У некоторых это будет... Потому что мир тревожен, опасен, да, и поэтому нужно выстраивать там, заново систему обороны и захватить как можно больше территорий, которых я, которые я контролирую, да, то есть у кого-то такое побуждение. У кого-то побуждение, надо выходить на новые рынки, да, и потому что здесь там, допустим, не получается, и... Как бы, или надо диверсифицировать свой бизнес, там, раскладывая яйца в разные корзины. Ну, то есть, я думаю, что каждый пересмотрит по-своему свою систему внутренней мотивации безопасности и обеспечения финансовой стабильности. Пересматривать ведь будут не только предприниматели или топ-менеджеры, пред, пред, пересматривать будут сами люди. Мы даже после ковида -а, не всех досчитались в, на своих рабочих местах. Что же будет после войны? Да? Мы точно не всех досчитаемся, не все приедут. То есть, ну так, такой внутренний аудит будет происходить достаточно большое количество времени, и ä, мы столкнемся, и, будь, и эта неопределенность она будет длиться очень долго вот и кто как на нее будет реагировать понимаете здесь потребуется очень много э, уже не автоматических решений не тех которые мы шаблонно привыкли решать принимать да а, а совсем других вот э, я бы сказала что пригодится очень умение играть да то есть быть спонтанным идти за интересом но не у всех получится мы слишком травмированы для того чтобы играть да мы скорее сейчас сожмемся, да где-то там соберемся и будем пахать да и это скорее всего будет основной паттерн вот паттерн такой вот пахать вот ну и это окей да, тут нужно просто понимать деколи, да, Там, до... очень долго пахать тоже не получится, нужно себя каким-то образом расслаблять и э, иметь отдушины и дать возможность себе же тоже не все время работать, а какое-то время еще подумать, да? почему, потому что нужно будет все равно пересматривать способы действия, модели и цели. Да, думать взагалі дуже корисно, особливо зараз. Таня. и повертаючись до до такого символа, до алегорії, до метафори корпорації монстрів, да? до дверей, і взагалі до дуже цікавого взагалі результату і змісту цього мультфільму, да? коли негатив, коли енергію крику перетворували на енергію сміху. Так ось я хочу це питання повернути у бік корпоративної культури. Корпоративної культури, яка теж буде перезбиратися, як лего. А что будет происходить с корпоративной культурой, с корпоративной визией? враховуючи, что сейчас люди в многих компаниях, особенно те, которые могут работать онлайн, находятся частково в Украине, в центре, на Заходе и поза Украине. И эти люди набувають все-таки разный опыт. И это не может не влиять на корпоративную культуру. А лидеры имеют свою визию и на сейчас, и на найближче майбутнє, и взагалі на посткризовые планы. Що... Mm -hmm. Я багато таких шариф надала, багато цыглинок накидала. А еще буду с корпоративною культурою? Понимаете, корпоративная культура, штука все равно очень устойчивая. Конечно же, она чуть-чуть изменится, потому что люди поменялись. Кто-то уйдет, кто-то дольет своего, да, те, кто придут, но все равно, если. Остается организующее звено, тот менеджмент, она остается... Вот, я думаю, что просто будет много всевозможных стратегических сессий, форсайтов и исследований, которые сейчас вроде бы пока еще, ну, форсайты точно может быть рановато делать, а стратегические сессии, я знаю, уже идут. Вот. почему? Потому что людям нужно иметь план А, план Б, план С и план Д. Нужно понимать, в какой системе координат они сейчас оказались. А эта система координат, как правило, строится и на полюсах того, что мы не контролируем. Ну, вот, например, когда война началась уже там примерно там, 1 марта я себе нарисовала такую растяжку. Война Быстро закончится война надолго, Украина победит, Украина проиграет. И оказалось четыре сегмента. Да? Война надолго Украина победит, война надолго Украина проиграет, война короткая проиграет, война короткая выиграет. И в зависимости от... Ну и там можно сценарий нарисовать. Типа, а как я, либо как наша компания, в зависимости от этого сценария. И уже больше определенности, правда? То есть, когда мы даже структурируем неопределенность, у нас появляется больше определенности. И, как я услышала в разговоре с Димой Лидером, Дима Лидер, один из основателей Грэморли, он тоже мне передал эту фразу, которую он услышал, что работа менеджера – это делать неопределенное определенным. Это, наверное, самое главное, чем нам всем надо будет заниматься, тем, кто управляет командами людьми. Дякую, Таня, за, снова же, думку. Зараз одну хвилиночку я повернусь за вас. Мені дуже сподобался цей вираз, сподобался цей вираз «структурувати невизначеність». Це, мабуть, така... Будет таке ключевое, таке кореневое задание и в менеджеров, и в людей, которые будут керовані менеджерами. Yeah. Я понимаю, что корпоративная культура, и все понимают, что это в первую чергу процесс и в первую чергу коммуникация. И ви вы выяснили, что одна из очевидных спадщин войны, что все хотят много сказать, но мало кто хочет слушать. И сегодня такая дата, что сегодня 100 дней в Початку начале войны, и очень много і и очень много, кто хочет сказати, сказать, и мы практически не чуємо один одного. И как вы ви выяснили, что очень часто роль в коммуникации выявляется глубоко утилитарной, про тебя просто кажуть. Ну и вот из этого выникает вопрос, как быть с этим нововведением и не заразиться говорением про кого-то. Так, кстати, не я сказала, Юлия Башлакова. Моя коллега заметила этот паттерн. Вот, а, понимаете, выговориться – это один из способов снять вот то самое внутреннее напряжение. Поэтому людям надо дать выговориться. Если у нас нет времени, ну, значит, ограничить это время, вот у меня 10 минут, да, и, и как-то вежливо, может быть, свернуть разговор, но тем не менее нужно понимать, нам всем, ну, не всем хорошо, да, но большинству людей нужно именно выговориться и в абсолютно разных ситуациях нужно выговориться и тому, кто сейчас ранен, да, и тому, кто сейчас управляет людьми, и тому, кто куда-то переехал и не знает, как быть, тому, кто... Почему? Потому что, как сказала одна нейрофизиолог, язык – это не средство коммуникации. Язык – плохое средство коммуникации. Язык – это способ мышления. Мы, когда начинаем говорить, мы думаем. Потому что думаем мы словами. Именно мысль. Да, она оформляется через слово Интуитивные какие-то озарения Мы можем в символах или в образах получать Но думаем мы все равно словами И поэтому язык является средством мышления И если уже человек об тебя говорит То тогда, наверное, надо помочь ему думать Да, и это, вот такое, да это может наладить конструктивный диалог И опять-таки, ведь все же не случайно да, Если нам что-то говорят или об нас нужно говорят да, Может быть, тоже нужно что-то услышать тем не менее, конечно, да, быть большим ухом очень долго – это вредно. Вот. И тут еще такой момент. Сейчас в такой огромной неопри... зоне неопределенности, понимаете, до войны мы, большинство думало, что нужно знать, как действовать, что есть какие-то ответы. Да? А их и тогда не было на самом деле. И тогда уже нужны были решения. Но сейчас они тем более нужны. Ответов нет не будет, и нужны не ответы, а решения. И вот опять-таки нужно, а для решения нужно брать на себя ответственность, нужно самим эти решения вырабатывать, самим их легитимировать внутри наших коллективов, и самих же принимать и реализовывать. Вот, и весь этот процесс, он, конечно, ну, или, или убьет, или, повзрос, или заставит нас повзрослеть. вот Одно из двух серединки битні не, не получится. пам'ятаю в одному з фільмів мабуть багато хто пригадає чоловіки сиділи на березі Одеси і говорили саме про и про те що не буває дорослих я постарілі діти дуже цікава думка Да про те що або це нас зруйнує або ми подрослішаємо і я пам'ятаю що это, мабуть, был й год, была наша одна из первых таких гибридных конференций, и Андрей Федоров сказал, что этот мир только прикидается простым. На самом деле, он очень сложный, и мы сейчас приходим до відчуття, до розуміння, до усвідомлення, что действительно вопросов нет, есть только вопросы, и очень сложные я пригадую, что я очень люблю театр, и когда мы брали интервью Стаса Жиркова, у керівника театру на Золотых воротах и украинского драматичного театру на Левом березі», он сказал, что а люди приходят не с вопросами в театре. Классная пьеса, когда люди пришли с вопросами, не с ответами, а с питаннями, і тому складне питання Тетяна, до вас. Вы говорите, что нам нужно, ну, очень важно быть таким великим вухом. И, скажем так, это нововведение, когда хочется выговориться, оно тоже таке сложное и небезопасное. А что нужно будет делать, вот даже на уровне корпоративной культуры, когда в компанию будут повертатися люди с опытом войны, с опытом воина, с опытом полоненого, Как формировать коммуникацию, как вообще это влияет на корпоративную культуру? Как вплине, но, ну, возможно, мы себе трошечки уявляем, а как, возможно, так сделать, чтобы тут не было таких руйненных моментов, чтобы, скажем так, або збудувати, або посилити, або не порушить экологию корпоративной культуры. Вы организовывали беседу с Ксенией Виттенбергом. Она хорошо отвечала на этот вопрос. Там ключевое – это бережность. Ключевое вообще в работе с травмой – это бережность. Вот. Но опять-таки, да, нужно понимать, что работодатель – это не санаторий. Вот, и человек… В травме он же тоже не хочет оставаться в травме, да, ему тоже нужно адаптироваться к этой жизни, к социуму, и поэтому нужно постепенно выводить человека, отдавая ему, как та же Ксения говорила, да, часть, сначала часть ответственности, потом еще часть, потом еще часть, да, так, чтобы он вспоминал свои роли прежние, да, и становился э, полноценным членом коллектива, а не… Э, не тем, с кем нужно постоянно возиться. Самому человеку это тоже не нужно, скорее всего. Да, бывает такая вторичная выгода, но тогда это не, не, не рабочие отношения. А у меня тогда будет еще вопрос, конечно, про травму, потому что вы тоже есть экспертом, который эти стани анализуют, и я думаю, что вы ви тоже используете сценарные подходы и для того, чтобы работать с этими станами. И вы говорите, что травма, как медуза горгона, у нее не можно смотреть прямо, але можно перемехать, если смотреть от зеркала симптомов. Как правильно долать травму, если мы підійшли до этого вопроса, враховуючи в этот подход? А, Во-первых, я не специалист по травме, Тут я скорее менеджер, который координирует этот проект с точки зрения маркетинга. У нас работают другие специалисты с, с опытом и с практикой. Дело в том, что мы только изучаем, мы только начали смотреть на симптомы, мы только начали смотреть на то, что происходит внутри человека. Кроме того, мы связываемся с вот на прошлой неделе мы говорили с профессором медицины из Америки. У него он как раз возглавляет проект в институте американском, который работает с травмированными людьми. Вот, и мы пока еще только смотрим да, мы еще с ней не боремся. Но тем не менее, мы понимаем, и коллеги нам тоже подтверждают, что травма коренится в бессознательном. А до бессознательного не, достуча, не достучаться словами, а на нее плохо работает психотерапия. Да? То есть бессознательное а, – это очень глубоко. Человеку скорее надо научиться жить с этим. Да? То есть это как заноза, которая внутри э, психики э, есть. Это рана либо осколок, либо заноза, либо, да, либо что-то, что там будет скорее всего, долго. С этим надо научиться жить и с этим надо научиться справляться в том числе. То есть мы все равно изменились все уже больше или в меньшей степени. Вопрос, как справляться. Да? Из того, что мы сейчас слышим, ну, есть много очень способов там по протоколам, да. они тоже все помогают, они облегчают состояние. Из того, что профессор Араш нам рассказал, у них хорошо работает физика. То есть тело активные физические нагрузки, они туда, на бессознательное, тоже проникают. Туда. Вот. Это тоже гипотезы, они еще тоже ее подтверждают, но уже вот на работе с людьми из ПТСР, они работают тоже с переселенцами, с бывшими военными, с пожарными, с полицейскими. Вот эта физика работает, особенно хорошо работает с детьми. У них есть танцевальные практики буквально. Которые, которые хорошо работают с детьми. Вот, мы движемся в другом направлении, пока не буду говорить, каком. Вот, оно тоже направлено на бессознательное. И это тоже научная гипотеза. То есть мир еще ищет решение этой проблемы. И в Украине эта проблема в очень большом масштабе, тем более надо искать решение вот, и помогать тем, кто двигается в этом направлении, и обмениваться опытом со всем миром потому что они тоже ищут, да? не останавливаться на том, что есть, потому что то, что есть, с такой массой проблемы, а, я не хочу кошмарить, да, но мы все понимаем, что а, травмирующие события все еще длятся, они еще не закончились, да, и мы на самом деле не знаем, с каким масштабом проблемы мы столкнемся, но он будет большим. И психологов на всех не хватит. Вот, поэтому надо искать решение в этом направлении и смотреть, какие решения есть в других странах. Да, я знаю, знаю, що багато хто зараз запрошує експертів з Голландии, з Америки, експертів-психологів, які брали участь саме у дослідженнях у Афганістані, експертів з Голландии та Ізраїлю безпосередньо. Елена Зеленська занялась этим вопросом, что тоже очень хорошо. Я думаю, что мы ну, отримуємо слушні инсайты. Тетяна, ваш коллега, фантастичный психодиагност Михаил Викдорчик, вообще-то мы делали с ним статью поза минулого года, он сравнив и с таким великим подвалом, который у нас формуется, іде різні разные образы, такие неконструктивные вещи, мы консервируем у певных банках, они там хранятся, но певные банки не выдерживают, они открываются, и, конечно, не очень приятный на запах аромат наших образ, нашого неконструктивної поведения, они выходят и потом оттворяются и відзначаються у нашей коммуникации. А вообще, как сегодня, как... Вот эти события, которые на нас впливають, даже на нас, на взрослых, впливають на нашу підсвідомість. Что с ней происходит? Я понимаю, что керовать нею невозможно. Но что происходит? Как вообще готовиться? Как фиксировать, фиксировать точнее, свою поведінку на более конструктивную? А, это вопрос, вопрос вообще вопрос к психоаналитикам, <святый>, каковыми я не являюсь. Но в любом случае осознание, и психоанализ об этом же тоже в принципе работает со сознанием своих состояний я вот певец состояний да эти состояния свои состояния нужно осознавать знать по возможности управлять мы не можем управлять состояниями но мы можем управлять контекстом то есть ситуации своей, в которой мы находимся, в большей или меньшей степени. Да? Выбирать, с кем общаться, что делать, чем заниматься, чем не заниматься, на что соглашаться, от чего отказываться. Да? Зачем? Ради того, чтобы определенное чувствовать внутри. Если мы фокусируемся на том, как мы себя чувствуем, что мы чувствуем, что мы хотим чувствовать, то тогда можно, в принципе, справиться с подвалами и с банками. Вот, потому что туда надо смотреть, туда надо светить. Да? Вот, это и есть, собственно, глубина. Это близко туда же к бессознательному управлению ситуацией, в которой мы испытываем те или иные состояния. Но я за то, что управлять надо ситуацией. Таня, я навіть вас попрошу, вы так дуже добре працюете с, саме с этим сценарным инструментом. Можливо, навіть... Порадити певні, ну я думаю, что мы можем спиратися саме на визуальный ряд, возможно, певні фильмы, так можливо, певні мультфільми, певні на які можно спертися. Я сейчас пригадую фильм, який дуже багато хто пригадує це життя чудове. Пам'ятаєте, італійський фильм про батька, який створив певну історію перебування сина у констаборі, який навіть не зрозумів, що з ним відбувалося, і включив у цю виставу всіх людей поруч з собою. Этот фильм работает на осознание, да, на, на управление в том числе да, контекстом и ситуацией и, ну, и тем, что наша реакция – это выбор. Да, хороший фильм. Но я лично смотрю сейчас «Миядзаки». Таня, я да, вас обнимаю просто, ходячий замок Хаула, да, да. унесение да, прив... да, привидами. Много, да, много э, у него там не слащавы абсолютно мультики, у него много про войну в том числе. А, и тут еще такой интересный момент, зачем все это смотреть и читать? А, мы э, диагносты, мы себя тоже диагностировали во время всех этих событий, переездов того, что мы чувствуем, мы заметили интересную штуку. Во время вот этих вот больших тектонических сдвигов психика интересно себя ведет. Она начинает из-за доставать то, что называется интроекты. Когда у нее, собственно, опыта не хватает, мы как бы обращаемся к опыту других, которые в книгах, в фильмах, которые в историях других людей находятся. И это позволяет э, понимать, а как мне реагировать в этой ситуации. Мы как бы вот оттуда достаем из давно забытого вроде бы, да, или вдруг нам хочется пересмотреть какой-то фильм. Я вот в первые дни войны но я пересмотрела 2019 года. Страшнючий фильм, да, но тем не менее, что-то он мне там, наверное, дал. Вот, и Миядзаки один из таких авторов очень глубоких, которые возможно, даже не особенно осознавать, как в случае «Жизнь да, а просто смотреть, и уже становится... Понятнее, как, как действовать в каких-то других ситуациях, которые, казалось бы, совсем не связаны с, с тем, что в этих мультфильмах происходит. Ну, я, с вашего дозвола, пораджу подивитися «Ходячий замок Хаула». Он, безпосередньо про войну, про такие противоречные стороны, про философию войны и про то, что все-таки, что выиграет, и что мы все в середине, даже сами агрессивные, остаемся детьми. У нас очень интересный внутренний маркетинг наверное, даже не удивитесь, я скажу, что я вчера его досмотрела. Ну, в очередной Нет, абсолютно не здививалась. Так, его можно дивиться постійно, и ты открываешь mm -hmm. новые паттерны, новые визерунки, новые смисли, новые картинки перед очима. Дуже раджу. Mm -hmm. Питання, мабуть, фінальне до вас все таки, как до маркетолога, який працює с особистостями в бізнесі. Я хочу вас запитати про масштаб проектів, про масштаб проєктів і процесів, які ми зараз потрібно мислити. Ми спілкуємося ще з таким дуже відомим експертом з маркетингу і бізнесменом, який працює у багатьох бордах, з ігорем Готом. Він засновник украино-шведского проекта D.I.B. Develop your business. И он нам всегда радует вообще делать пивкроку. Пивкроку развития, пивкроку рекламы, просунения. И ваш взгляд, Таня, на это, ваша визия, стосовно саме что до масштаба проектов и процессов, ми мы можем сейчас керовать, управлять. Ви, взагалі, кажете, визначаєте, що має бути не тісно, так, має бути оптимально на виріст, на один розмір більше, ніж зазвичай ми це робили. Якщо можна, трошки детальніше ось цим таким дареговказом, таким компасом на майбутнє саме бізнесменам та лідерам? Uh, ну, uh, этот совет вырос из принципа, uh, который сформулировал Михайчик Сент -Михай в концепции потока о том, что потоковые состояния, мы попадаем в коридоре между страшно и скучно. А в этот коридор мы попадаем, когда мы делаем что-то, что, что э, немного превышает э, сумму наших компетенций на сегодня. Поэтому плюс один размер. Да? То есть, не очень, не очень, э, то есть проект, то каждый следующий проект, либо... либо Дело, либо, э, там, не знаю, там, должность, на которую мы идем Или э, э, что-то, на что мы решаемся Должно быть чуть сложнее, чем мы привыкли И тогда э, вот этот это оптимальный уровень сложности По сути, можно управлять сложностью да И тогда нам всегда будет интересно работать И эта сложность, она удивительно не заканчивается никогда Я практикую этот подход уже 12 лет и каждый раз думаю, ну вот сейчас вот то, что я делаю, я не знаю, неужели может быть что-то еще там масштабнее или интереснее или еще как-то. И каждый раз вообще вот так вот легко появляется что-то. Жизнь нам подкидывает эти, эти проекты, эти вызовы, эти челленджи один за другим. Вот, так что главное намерение. да, вот, вот чуть, чуть сложнее, чем вчера. И это обеспечивает и нас, и наших, ну, вот если у вас есть сотрудники, Обеспечьте их тоже вот этим плюс один. И, во-первых, это разделит, вы сразу увидите, кто готов расти, а кто нет. Это будет тоже сразу понятно. Да? Но те, кто готов расти, они будут кайфовать от того, что делают. Потому что когда мы занимаемся тем, что мы и так знаем, это рутина, это скучно. Да? И только когда мы делаем что-то, что на плюс один там, превышает наши теперешние компетенции, нам становится интересно, потому что мы чему-то немножко учимся, и мы раз за разом получаем маленькие победы, да? вот, эти, вот этот дофамин. Вот. И от этого мы попадаем в состояние потока, когда нам классно, да? нам интересно делать то, что мы делаем. Опять-таки, конечно, в ситуации травмы это все немножко пригашено, притушено, но тем не менее вот это намерение да, все время быть в тонусе, потому что мы делаем что-то сложнее, чем вчера, да? оно все равно вытаскивает нас на какой-то новый уровень и самоощущение тоже. Мы и мозг примушуем, даже не примушуем, а надихаем працювать трошки по-другому. Мы включаем норептильный мозг, так, который делает из нас очень скованный к себе так, а мы вмикаем мозг, и он начинает мыслить креативно. Точно. Особливо, когда мы ми смотрим в Миядзаки, что вот такие очень яркие вещи, которые нас перемикають, выключают из такого стресса. Миядзаки стану. хорошо работает на бессознательное. Там такие картины, там такая графика, что вот прям, поверьте, это лечебно, лечебное видео. терапевтичне видео. Таня, очень дякую вам за разговор. Мы сегодня торкнулись багатьох многих тем и особистості, и лидерства, и бизнеса, и денег. Инсайтов у нас было сегодня много. Мы обовязково поделимся и видео, и тезами сегодняшней беседы. Я просто надихнулась, у меня очень много открытых особисто для меня. И мне всегда очень приятно, когда мы приглашаем экспертов, которые близки нам, ну ось близки безпосередньо нашему нашому нашему, в взагалі нашей визии. Тому Таня, великое задоволення было сегодня вести с вами беседу. Я завдячую Тані за час за энергию, которую вы нам приділи. Я дякую всім, кто сегодня, в этот сотый день войны, в эту пятницу, присоединился к нашему проекту «Як Ви». И я еще раз дякую Тетяне Жданове, эксперте з маркетингу сенсів, маркетологу, практику, авторку подхода «Гравитейшн Маркетинг» и авторки книги «Сенс життя» и его маркетинг яку я дуже раджу подивитися, почитати. Подивитися Миядзаки, подивитися фільми, можливо, Таня, які ви зараз, можливо, навіть у своєму аккаунте в Фейсбуці порадити на поряд з Миядзаки. Ну, і обов'язково того самого Миядзаки, якого ми сьогодні повторили, мабуть, разів десять. І я думаю, що це буде дуже слушний такий терапевтичний ефект, додатковий до нашої корисної сьогоднішньої бесіди. Що ж, чекаємо, чекаємо нових постів Тетяни, чекаємо нових выпусков у нашему проекте, «Як Ви», у нашому выпуске команды КГРУ. Таня, я вам дякую. Гарних Доброго всім света. вихідних. Бережіть себя. Ну, як как всегда, мы наші наши випуски нашою слушной кодовой фразой «Слава Украине!» Героям слава! Бережіть себя. На все